Ух ты! Как он меня схватил! Нифига себе! Вот этого я вообще не ожидал. Умеет играть на. Рейз... Так. Или Dragon Kick. <с> так, так, так. Сейчас там душечка. Нет, break away, хорошо. Так, бросок. Пауэра. Так. Интересно, интересно. Залетает. От слепи. Так, так. Ой, хорош. Ой, хорош. За 300 залетает интересная схватка между Привером и Крейном. Тут вот прям всякие крутые штуки умеет делать Привер. Такие как Кэнселы всякие. Ты хорошие. Ну, я как будто бы к Приверу, во-первых, привык. Ну, и, походу, и Крейн уже тоже. Так. Так, резко начинает Привер, давай, молодец. Так, есть, ой, ой, хорош. Раздает на 354, но дропает из-за этого ему дает по щам. <с> Извиняюсь, ребят. Нет, э, ой, это он закабешит всех. Сейчас посмотрим, я так и жду этого. Так, давай, давай, давай, Привер, О, не догоняют немножко. Прыгает много, так, может сейчас Ермака сделать случайно начать так, ой, <смех> усилены, так, телепортация, ну что будешь делать, привер, привер, осторожно, нет, захват может сейчас быть, осторожно, ФБ, <смех> блин, жаль, а Крейн хочет его душу сжать, интересно сможет ли он это сделать, будет ли он этого делать, или нет, так, хорошо развел, вот так что будешь делать Хорошо, смотри, какая комба на 340, чтобы он так тоже делал. Но в углу, конечно, трудно выйти. Надо тоже тыкать, чтобы перенять код. Ой, хорош. Кинг захотел и взял свое. Так, вот просто так. Чили на расслабоне раз. Ой, делает красивые комбухи, над может убежать. Так, Люсан, нормально заходит он там стузов кушал немножко жизньки. не попадает так что фб будет фб будет или не будет так монет его сюда что что происходит что происходит ой не успевает фб наверное, нажать ладно другая тактика нет нет нет нет нет нет нет, нет. Дает убить себя. Крейн хочет третьего раунда? Нет. А в чем проблема? А, джойстик. Джойстик накрылся, ребята. Ну, да. Жаль, жаль, жаль. Кинг этим пользуется. Так. Д2. Зачем Д2? Что происходит? Что происходит? Наказывает все-таки. Кинг. Так, ой-ой-ой, ой, какая красивая комба была. Интересно, хватит ли этого или нет. Должно вроде бы хватить. о о, -о. Кинг, конечно, здесь раздал. Так, что тут вперед Четыре. Опа, она залетает, кавышечка. И ничего не делает. Кинг, наверное, не знает как. Там надо мэшить. хе так, по я им раздает захвата вперед 3 чтобы делать оба на захват оба на захват уход не удался что это будет неплохое решение но в этот раз наказывает. Ага, ага, так Так, как-то он не наказал все-таки но все равно хорошо кинг идет ой, -ой, -ой вперед 4 и сейчас тогда бьет Ой, не ожидал, Серега. Ой, давай, давай, давай Добивай, добивай, ты что? Сейчас накажет Оба-на Сплэш, так, что будет делать? Что будет делать? А, нет, это наказывается Собро, нельзя так делать Так, ох ты, ох ты, ох ты Что тут происходит? 286, так, наказывай Есть Просочек может быть кто-нибудь? Нет Так, ой-ой-ой Больно, больно и убивает все-таки Одинсон своими молниями. Так, что будет делать, что будет делать? О, хорош. Будет убегать? Нет. Делать просто троечку. Что-то пошло не так. Так, кэнсл. Да. Ой-ой-ой, молния пошла. Уревестник. как она называется? Еще раз вперед, два и может быть. КБ, но нет не делать делать что-то совсем другое и это не бруталка это не то ФБшка залетает что ну ладно, 80 88 ай я -яй, яй это боль это боль так чтобы делать делать мерси или нет нет конечно это кинг он хочет на свой престол просто хочет играть и никому не давать шанса okay, okay. Да. На. Ждал я этого удара Пускай охладится немножко кинг Давай сделаем вот так Пускай немножко Вот не удалось так. Так, есть. О, немножко... Не доходит. Ой, хороший. Нормально. Ой, хорош. Так. Так, что мы делать? Ой, ой, хорош. На на-на. Очень сильная кон конкуренция. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, вот это да. Вот это два. ой, ой, ой, Oeh, normal lah, normal lah Ой, на порог, на порог, на порог. Рош. Но не дадим. <соed> Победы. <соed> Приверу. <соed> Он меня в тот раз победил, так что в этот раз...